Ацеролы ⁇ это экзотическое растение, она богата витамином С, содержит также каротин и витамины группы В, еще и железы, кальций и фосфор, и известно своим мощным антиоксидантным действием, а также тонизирующим и восстанавливающим эффектами. Асаи ⁇ это, в принципе, уже такое широко известное даже на нашем рынке растение, которое является хорошим источником антиоксидантов.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 А за счет обогащенного состава еще и обеспечивают дополнительную пользу для здоровья. В отличие от энергетических напитков, которые наносят все-таки организму колоссальный вред. Особенно, я говорю, тех энергетиков, которые в составе содержат еще и алкоголь. Что касается лимонов, я действительно считаю их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 количество витаминов и микроэлементов от порции к порции там, зеленого салата, помидора, лимона или апельсина разнятся, то есть нам все равно нужно будет использовать обогащение питания. Именно поэтому индустрия биологически активных добавок растет во всем мире, потому что мы растем вот в такую сумбурную эру искусственных продуктов,